Друзья, всем привет! Основой нашей сегодняшней самоделки послужит вот такой сломанный смеситель. И для начала разбираем его полностью. Для этой самоделки нам будут также нужны гибкие шланги для этого смесителя. Можно брать дырявые или старые, но у меня без дела от ремонта остались новые метровые шланги. Оказались длинными, теперь пойдут в дело. Разобранный смеситель будем устанавливать в верстак и сделаем для этого отверстие. Устанавливаем смеситель вверх ногами. Затем берем тонкий провод и удаляем внешнюю изоляцию. С помощью шуруповерта скручиваем провода, так, чтобы они превратились в одну скрутку. А делали мы это для того, чтобы просунуть эти провода в медную трубку. Такая трубка применяется в системе тормозов на автомобилях. Продеваем провод в нее. Затем трубку с проводами внутри продеваем в гибкий шланг. Такая трубка подходит туда идеально. Готовую конструкцию закрепляем в сместителе. То же самое повторяем и со вторым комплектом. Далее под верстаком скручиваем и спаиваем провода. Так как провода тонкие, то на фазу и 0 будет по два провода, которые скрутим с общим проводом и подключим вилку. Теперь займемся верхней частью шлангов. На них слегка подогрев накручиваем крышки от патронов и соберем весь патрон. После всех работ получаем удобный гибкий светильник с двумя лампочками, которые подстраиваются независимо друг от друга. Это удобно, когда надо подсветить две разные области, или, например, надо подсветить одну область, но с разных сторон, чтобы меньше было тени. Медная трубка отлично держит длинные шланги, но вместо нее можно использовать и алюминиевую проволоку, только шланги взять меньше длины. Также такой светильник может хорошо вписаться и дома, если в дизайне применяется стиль лофт. Друзья, на этом на сегодня все. Если вам понравилась самоделка, то поставьте лайк. А если есть что сказать по поводу самоделки, например, в чем удобство или неудобство, а может быть есть идеи, как улучшить, и где еще подошел бы такой светильник, то обязательно пишите об этом в комментариях. А если еще не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь. И жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.